Всем привет, с вами Дмитрий Урсул. И в этом видео я хотел бы рассказать об одной очень полезной функции, которая появилась э, в недавних обновлениях. Эм, единственно она вызывает у некоторых пользователей вопросы, потому что в том обновлении, которое она появилась, если я не ошибаюсь, это 10.4.2, она была включена автоматически, то есть по умолчанию. И все ей пользовались. И со следующим обновлением, по-моему, это 10.4.3, э, эту функцию отключили. По умолчанию и многие стали задать вопросы, куда это делось, почему, почему разработчики это убрали, почему это не работает. Речь идет о автоматическом выборе э, параметра при автоматизации в режиме чтения. То есть что это означает? Когда мы заходим в обычную автоматизацию график, э, то ну, для тех, кто уже более-менее э, знает об автоматизации, знает, что есть режимы touch то есть можно включить, э, запустить воспроизведение, какой-то параметр, например, в плагине, э, изменить, и у нас это отобразится автоматически здесь на графике. Но э, в, иногда бывает, что не хочется прописывать прям в реальном времени вручную автоматизацию, хочется просто сразу графиком, например, ее плавное затухание сделать или плавное нарастание, и нет никакого смысла в реальном времени, плавно прибирать какую-то ручку например или там как-то ее менять то есть гораздо проще сразу прописать графиком но в таком случае раньше приходилось просто в списке искать нужный параметр вот, например если речь идет об автоматизации какого-то инструмента то вот у некоторых инструментов бывает очень много параметров и пока найдешь нужный удостоверишься что это реально он может пройти очень много времени уже потеряется идея творческая ради которой вообще все это затевалась и так далее ну, то есть много неудобных нюансов которым можно очень быстро решить и вот это решение как раз видел вот той самой функции называется она авто uh, select automation параметр in read мод и вот многие не знают про вот этот пункт что он здесь есть то есть его можно включить uh, сейчас я ставлю просто галочку то есть вот галочка стоит и теперь вот мы видим, у меня по умолчанию везде выбрана громкость, то есть я могу регулировать громкость каждой из дорожек на автоматизации. И теперь, если я просто кну по какого-либо параметру, например, вот Hammer, и вот мы видим, что у меня автоматически здесь выбрался, открылся график для этого параметра и показывается текущее его значение. То есть я могу переключить сюда, сюда, и все, что автоматизируется в плагине, все вот здесь автоматически показывается. То есть это очень удобно. Если вы привыкли вот в таком офлайн режиме прописывать автоматизацию, то это просто незаменимая вещь, потому что искать вот по вот этому списку нужный параметр бывает очень сложно. И зачастую бывает в некоторых инструментах, он называется не так наглядно, как, например, вот здесь, вот в примере инструмента Launch Lizard. Бывает, что здесь вообще просто параметр один параметр 2, параметр 1000, и непонятно, что это за параметр касательно самого инструмента. То есть бывает... Такие случаи. Поэтому вот эта функция в закладке Mix авто Auto automation автоматическим параметр, она очень полезна, вот, особенно когда вы работаете в автоматизации Чисто из практического я, наверное, посоветую э, ее периодически включать, выключать, потому что когда она все время включена, это бывает не очень удобно. Дело в том, что когда вы просто, э, например, слушаете уже готовую автоматизацию, вам нужно, например, прописать какой-нибудь параметр этого эквалайзера, и вдруг вы слышите, что звук слишком громкий, и вы просто берете и громкость дорожки чисто инстинктивно начинаете прибирать, прибираете и здесь у вас график автоматически сбился то есть теперь у вас уже вы не видите того параметра вам нужно опять открывать инструмент и в нем э, нажимать тот или иной параметр чтобы опять к нему вернуться то есть это бывает она неудобно а, но если, конечно график уже прописан какой-то то он у вас будет отображаться всегда вот здесь в, в закладке used то есть это конечно удобно то есть если я поменяю здесь громкость сейчас то я могу там опять вернуться вот здесь его выбрать то есть это в этом проблем нет но так или иначе Лучше все-таки его отключать. То есть я чисто по практическому уже опыту могу вам посоветовать. То есть быстро включать, выключать. Таким образом, то есть вы выключили, включили. И, честно говоря, я не знаю насчет горячей клавиши. По умолчанию она не назначена. Здесь мы видим, что никакой горячей клавиши нет. Давайте зайдем в Key Commons. И выберем... Вот, есть такая команда то есть можно назначить любую клавишу то есть можно например назначить допустим так это уже используется так попробуем такую вот есть свободная команда option shift a вот я в принципе назначил эту команду и теперь закрываем это окно и теперь я могу, нажимая просто эту комбинацию клавиш, включать. Вот, кстати, она здесь теперь показывается, эта комбинация клавиш. Очень удобно. То есть сейчас у меня выключена. Давайте нажмем еще раз. И вот она теперь включилась. То есть это очень удобно, хорошая функция. Вот, я прям несколько раз нажимаю, и она меняет свое... Положение. Это функция вклю на включение и выключение а, то есть я советую вам ею пользоваться это очень удобно действительно при работе с автоматизацией особенно когда вы работаете над аранжировкой с синтезаторами там где очень много параметров а, то есть например здесь есть silent а, инструмент и в нем тут тоже очень много всяких разных фильтров и какой конкретно вот здесь в списке непонятно а вы заходите в сам инструмент и когда у вас а, включена эта функция Например, мне нужен вот этот резонанс. Вот у меня автоматически здесь включается. То есть это очень удобно, очень здорово, что эта функция появилась. И я вам очень рекомендую ей воспользоваться. Ну, в этом видео у меня все. Увидимся с вами в следующих уроках. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. С вами был Дмитрий Русул. Всем пока, до встречи в следующих видео.